Здравствуйте! В этом уроке рассмотрим создание нового профиля. В одном из уроков мы рассмотрели, как выбрать профиль для создаваемого проекта. А что если нужный профиль отсутствует? Например, с разрешением 1280 на 1024, с частотой 15 кадров в секунду. Давайте его создадим. Для этого выберите из меню Settings пункт «Упорядочить профили». Для создания нового профиля нажмите кнопку с плюсиком на чистом листе. Я уже заранее его создал и вам объясню общий принцип его создания. В поле описания введите название профиля. В строках «Размер» укажите разрешение видео, например, 1280 на 1024. Укажите нужную частоту кадров. Пропорции пикселов оставьте как есть, а соотношение сторон – Нужно заранее уточнить. Для этого выберите из меню «Система», «Раздел параметры», «Пункт мониторы». В скобках будет указано текущее соотношение сторон экрана. Его мы укажем в строках «Отображать пропорции». После завершения ввода настроек нажмите кнопку с изображением дискетки. Профиль будет успешно сохранен и станет доступен в списке профилей. Давайте изменим значение частоты кадра в секунду на 25. Изменим описание и нажмем кнопку «Сохранить». Вы можете использовать выбранный профиль по умолчанию при создании нового проекта. Для этого нажмите кнопку «Использовать по умолчанию». Теперь при открытии программы будет использоваться выбранный профиль. На этом урок завершен. Спасибо за внимание.